Смотри, чемпионат Австралии, эти, блять альбатросы летают прям по полю, братан, вон, смотри, сидят, яхуе, смотри, смотри, альбатросы, блять гол, альбатросы, ёбаный, по-моему, альбатросы помешали, прикинь, нахуй, яхуе, представь, их там, блядь, 22 игрока, короче. И альбатросов, блядь, штук 50, нахуй, на поле, блядь. Альбатрос, он, сука, как курица, нахуй, блядь. Может, даже больше, блядь. Смотри, смотри, вон, о, смотри, стая, ёбаная, пидорасы, смотри. На голову насрут, вратарю, блядь, на глаза и пиздец, нахуй, блядь. Вот смотри, вот они, пошёл. Вот долбоёбы.